Есть такая неофициальная формулировка «часто болеющие дети». То есть ребенок, у которого простудное заболевание там раз в 3 месяца, раз в 2 месяца, раз в месяц. И неважно, какого он возраста. Это может быть в 16, это может быть в год. Название сленга, педиатры так между собой спокойно общаются. На самом деле я бы выносил это в отдельный диагноз, потому что под этим кроется вполне конкретная клиническая картина, требующая специальных действий. Иммунитету нужно две вещи. Первое – выгонять из тела лишнее. То есть если мы говорим про простудное, то значит изгонять мокроту в первую очередь из носовой полости и из полностью легких. Второе, сам иммунитет, иммунные клетки, там, иммуноглобулины и прочие вещества и структуры, они должны попасть к очагу, в, том, ну, в общем они должны туда попасть, где должны работать. Для этого нужно кровоснабжение. В случае с блокировками грудных позвонков блокируются не только сами позвонки, но и ребра. Блокируются, это значит, что полный вдох или полный выдох или и то, и другое. Оно ограничено. Кашель из-за ограниченности в позвонках, он недостаточно сильный. Макрота из углов легких может не выходить, или выходить не вся. А если там остается часть мокрота, которая не выходит, это и есть рассадник для бактерий или для вирусов. И там в этой мокроте и эпителий, которые уже отработал свое, и какие-то токсичные вещества, и пыль, которую мы вдыхаем, те же бактерии и вирусы, которыми мы надышались, если воздушно-капельным путем заражаемся. В общем, все вот это – это постоянный рассадник. И если из-за блокировки ребер вы не можете это полностью откашлять, то значит болеть вы будете по сути всегда. То есть хронизация процесса происходит. Аналогично для носа. Смещенные шейные позвонки, по позвоночным артериям недостаточный кровоток, обедняется и переднее русло тоже, то есть часть спереди забирается назад. И иммунитет до носовых пазух, до всех, он либо вообще не доходит. Тогда гайморит, там проколов 5 штук делают подряд без эффекта, все равно копится жидкость. Или доходит, но его недостаточно, и вроде бы пазухи свободны, но человек человека постоянный насморк. Иммуномодуляторы в этой ситуации работают очень слабо. Иммунитет, ну где-нибудь, допустим, в тимусе, он прекрасно знает, что ему нужно, допустим, в гайморовой пазухи. Но из-за нарушенного кровоснабжения он сюда не доходит в полном объеме и не может здесь, где нужно, выполнить свою функцию. Чтобы иммунитет хорошо работал, нужно, чтобы эвакуировалось все хорошо, для этого нужно дыхание и собранная грудь. И иммунитет должен везде проникнуть, очень хорошее кровоснабжение. По всему телу, но ну, особенно, конечно, нос и грудь. Я всегда за устранение истинной причины. И если причина здесь, а по опыту много, у каких людей причин именно в позвоночнике, то собирайте, и будет вам здоровье.